Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я буду рассказывать, как подключить джойстик Defender X7 к компьютеру или ноутбуку. Нужно произвести небольшие действия. Нужно зажать кнопку LB и Home одновременно на несколько секунд. Джойстик перейдет в режим подключения. Соответственно, нужно подключить провод USB к джойстику. В этом режиме он работает как D-input. Соответственно, понадобится доставить сторонние приложения и драйвера. Нам этот режим не подходит. Нужно подключить его в режим эмуляции Xbox 360. Для этого нужно зажать кнопку Home на несколько секунд. Джойстик перешел в режим 3. Это эмуляция Xbox 360. Соответственно, он работает и откалиброван как джойстик X7, как X360. Спасибо за внимание. Это был первый способ, как подключить джойстик X7.